Всем привет! В этой части видео создадим таблицу параметров и создадим несколько конфигураций на разные размеры. Так, я вставил новую таблицу параметров при помощи команды «Вставка таблицы» таблицы «Таблица параметров». И вот она здесь появилась в папке «Таблицы». Я уже забил вот эти вот значения, и теперь осталось только внести в эту таблицу все значения диаметров, резьбы, высот и так далее. Итак, я ввел значения для первых пяти размеров диаметра. Это М8, М10, М12, М16 и М20. И теперь, если мы посмотрим на конфигурации, то у нас появилось несколько дополнительных конфигураций. Давайте переключимся, например, на М16. Как вы видите, модель полностью перестраивается. Точно так же можно ввести все дополнительные значения из этой таблицы, вплоть до М100. В чем преимущество и удобство этого способа? Можно быстро редактировать значения параметров модели и, соответственно, быстро перестраивать сама модель. Очень удобно для фурнитуры, когда в одном э, файле, в одной детали находится там, 50, 100 или какое-то другое количество деталей. Можно быстро менять размеры, э, диаметры, если не подошла одна фурнитура одного размера, то можно взять э, быстро перестроить на фурнитуру другого, просто поменяв конфигурацию. Все те э, размеры, которые мы завязали на таблицу параметров, их отсюда редактировать нельзя. Их можно редактировать только из самой таблицы. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!